А была ли война? Утекло столько вод, Унесло, раскромсала нам память. Безымянные звезды упали с высот, На высотках остались. Цветами их земля обняла И укрыла теплом, Души воинов в путь провожая. Ветер письма унес, тем, кто будет потом, детям вольным, спасенного края. Треугольных листков, незатейливый слог, прямо в сердце вонзался до боли, из залыб, покоренных дедами дорог, Мы стремились прекрасно строить, и восстали из пепла, заводы, дома, словно Памятник павшим героям. На дворе семь десятков шестая весна Того давнего вечного боя. На знаменам упасть не давали, Приняв их из рук героических предков. И у нас, у людей, до сих пор нету прав Променять честь свою на монету. Совесть грубо засунуть в дырявый карман, А свободу сменять на достаток, Как родства, тот, не помнящий вовсе Иван. Где другие заветы оставил? А была ли война? Тот, кто видел ее, и в ком ясная правда хранится, Потихоньку уйдет в облака журавлем. Здесь остались, увы, единицы. Наша жизнь все стремительнее с прошлым рвет связь, разрушая у дерева корни. Люди, души свои берегите, чтоб грязь не мешала росточкам зеленым. Пусть под стягами света во имя добра человечество снова сплотится. Только в этом свободы и мира гарант. В этом Память былом, старицей.